Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старлагерь. Вам продолжает нравиться подборка фактов и интересных моментов из серии Готика, поэтому я уже собрал третью часть из этой серии. Ссылки на первые два ролика будут в описании, поэтому забегайте, чтобы ничего не пропустить. Вторая часть игры не разрабатывалась с нуля. Некоторые вещи были взяты просто из Готики Сиквела, который так и не получил официальный релиз. Например, начало игры, где Эксарда спасает безымянного из-под камней, точь точно напоминает начало второй части игры. То же самое касается некоторых персонажей, которые появились во второй части. О событиях, происходящих после падения барьера, мало кто говорит. То есть в обратную сторону к Сикелу не так много отсылок. Единственную историю об ослабленных структурах рассказывает Мак огня Хилгас. И в целом, не зная события Скела, сложно понять, о чем он вообще говорит. Ничего пока не нашел. Ну, я не совсем уверен. Но текущее расположение звезд, похоже, сулит многие опасности. Какого рода опасности? Но ну, материя между мирами, похоже, очень слаба. Нужна только небольшая часть силы, которой потребовалось бы в обычное время, чтобы прорвать брешь в этой материи. Демоны могут использовать эти порталы, чтобы войти в наш мир, не встретив сопротивления. Все дело в том, что в сиквеле после того, как был изгнан спящий у долины рудников, начались проблемы с демонами. Из-за ослабленных структур измерений нежить стала проникать в мир людей. И чтобы остановить это, маги придумали план. О чем знает и рассказывает монастырский маг в ночи ворона? Ватрас единственный маг воды в Харинисе, который не знал Безымянного. Он искренне верит главному герою, даже после того, как тот говорит, что убил спящего. Ватрас бесплатно лечит от одержимости, принимает в кольцо воды и подсказывает, как восстановить глаз носа. Днями напролет проповедуют у часовни Адоноса, но его проповедь не пустая болтовня. Она очень сильно похожа на сюжет ночи ворона, с отсылкой к тому, что произойдет в третьей части игры. И вот что он говорит. Белиар выбрал зверя, то есть дракона-нежить. Но так велик был гнев Белиара, что он вышел на землю и выбрал зверя. И Белиар дал ему часть своей божественной силы, чтобы зверь уничтожил землю. Инос выбрал Безымянного и дал ему часть божественной силы в виде глаза Иноса. Но Инос видел, что сделал Белиар. И он тоже спустился на землю и... И выбрал человека. И Инос дал ему часть своей божественной силы, чтобы тот мог противостоять деяниям Белиара. По сюжету второй игры Безымян убивает зверя, то есть аватара Белиара, дракона нежить. Из-за чего был нарушен баланс, что Аданосу не понравилось. И именно Аданас предлагает Иносу лишить человека его божественной силы. И человек убил зверя. Но Аданос увидел, что порядок и хаос теперь не равны и предложил Иносу лишить человека божественной силы. И Инос, рассудив мудро, сделал это. Как мы все помним, в третьей части игры паладины терпят поражение торков именно потому, что лишились магии. То есть Ксардос имеет лишь посредственную роль, и он тоже следует пути Адоноса. Интересный факт, но все эти события рассказывает нам Маквады и Ватрас, стоя на площади задолго до всего происходящего. Многие заметили и приятно удивились – что все персонажи едят и живут по расписанию. Вечером они собираются у огня, справляют нужду, а ночью их нужно будить. Чем они бывают очень недовольны. Сколько раз я говорил вам ублюдка, мне проходить через мой дом. Но во второй части ночи ворона пираньи пошли еще дальше. В городе Харине с Константина поручает нам важную миссию собирать черные грибы и приносить ему. Каковы мои задачи? Время от времени ты должен приносить растения, которые мне необходимы. Какие растения я должен приносить? Я буду покупать все, что ты принесешь мне. Но что касается грибов, для них у меня особая цена. Но при этом сам Константин не говорит, зачем ему это нужно. Почему эти грибы так важны? Даже несмотря на то, что ты мой ученик, я не могу сказать тебе все. До того момента, пока Безымянный не принесет ему достаточное количество грибов. И вот тут он раскрывает свою тайну. Почему эти грибы так важны? Хорошо, я все же скажу тебе, но ты должен сохранить это в тайне. Черные грибы полны магической энергии. И каждый раз, когда ты съедаешь такой гриб, немного этой энергии аккумулируется твоим телом. Этот диалог указывает на секретную механику, которая при съедании 50 грибов повышает вашу ману. Константина держит этот факт в секрете даже от своих учеников, просто потому что боится, что те будут оставлять грибы себе. Сам факт того, что непись пытается увеличивать свои характеристики, в данном случае ману, довольно необычен для поведения бездушной неписи. Это ведь не какое то там сходить в уголок. Мильтон был одним из тех, кто был призван на войну с орками королем Робаром II. Однако, увидев и услышав тысячи орков, дезертировал. А в колонии он загремел из-за несчастливой случайности. На рынке в городе Харинис он пытался украсть яблоко. Его увидели и поймали. Пока он находился под стражей, заметили его метку солдата. Прошлое Милтона было раскрыто, тем самым он становится дезертиром. Его отправили в тюрьму, где он и познакомился со всеми остальными, с городом Диего и Лестером. Всех четверых и отправили в колонию. Все это вы можете прочитать в официальном комиксе Готик Комикс. Могущественный гном из космоса, довольно известный персонаж, который появляется со второй части игры. О нем знают многие искушенные готаманы. Но не рассказать о нем в серии фактов о готике я не мог. Какие же записки и сообщения оставлял нам гном? Всего есть три упоминания. Первое упоминание находится за фермой Анара на кладбище. Здесь на одном из камней написана надпись «Могущественный гном из космоса и года». И одна маленькая фраза «Это ложь». Что интересно, его дата жизни и смерти пришли из будущего. Что же за ложь, о которой рассказывает гном, более подробно написано за чистоколом орков, который вы можете найти в долине рудников, залез за забор. Кстати, за забор можно залезть, не используя читы. Как видишь, история об армии орков за этой стеной ложь. Здесь больше ничего нет. Это место заброшено, здесь мир заканчивается. Но я, могучий инопланетный гном, не относящийся к этой игре и чье имя не подлежит разглашению, хочу тебя предупредить. Тебя обманули, навязав вымышленную историю. Они преследуют тебя, не верь ни единому их слову. Будь начеку. Гном нас предупреждает, что все это ложь. Здесь ничего нет и искать дальше нет смысла. Но опять же он нас обманывает, потому что здесь недалеко есть пещера, в которой хранятся мертвые NPC. Третья записка появляется уже в третьей части игры, и находится она над дворцом Зубина. Это небольшая комнатка, в которой нет дверей, и в которую можно попасть, используя коды Марвина. «Вы нашли скрытую записку в комнате без дверей. Надеюсь, теперь ты счастлив». «Нет, я не умер, я слежу за тобой». Могущественный гном говорит о том, что он еще жив, и произносит интересную фразу. «Надеюсь, теперь ты счастлив». Эта фраза мне очень напоминала о Маде. Почему-то мне казалось, что в одном из переводов Мад говорит эту фразу после того, как вы его избиваете. Но пролистав кучу диалогов, этой фразы от Мады я не нашел. Поэтому если вы помните, что Мад говорил фразу «Надеюсь, теперь ты счастлив?», особенно после того, как вы его избили, пишите в комментариях. Можно будет срастить еще один интересный факт. Ну и последний факт в этом ролике, но не последний вообще. В одном из видео я уже рассказывал некоторые интересные факты об Уризеле. Например, то, что он сделан из мифрила. Чтобы этот меч действительно обрел свою силу, его нужно зарядить магической рудой, которую собирал новый лагерь. В этом ритуале нам помогает маг огня, Мильтон. В тизере не видно, чтобы безымянный передавал каким-либо образом меч. Тем не менее, если через некоторое время снова подойти к куче руды, то Мильтон будет вооружен урезелем. На этом в этом видео с фактами все, и вы знаете, что делать дальше. Ваши лайки помогают мне понять, что контент нравится. Поэтому с вас лайки, а с меня продолжение интересных фактов и интересных моментов в серии Готика. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в дискорде и вконтакте.